Темным облаком пыли взорвется земля в таящим погибель копытом Первый всадник послушно направит коня В дом крестьянина, мраком закрытый Затричит, заревет несчастная мать Как же так, мой мальчик так холод Но в разбудке недолго им пребывать Первый всадник зовут его Голод Одни величают здорово, и вторые Уверенным шагом идет города, и души в полон собирает. Третьего всадника нет, не спасет Ни еда всех вкуснее ни лекарства Сотни жизней война мечом Соберет и сокроет в царстве Гонь его грозный черный Как ночь разрушает в прах государства А уходишь, бежишь от него Спешки не прочь, попадаешь к четвертому братство. Он строк, Он строком бездушен, не знает слезы Обернут а хламидой кровавой Далеко заброшенный честью Уход не слышит борьбы, когда не на жизни распутье.